И всем привет, с вами я Максим Шарович. И сегодня мы не поиграем в Майнкрафт, а сегодня поздравление с 2023 год годом. Я желаю, чтобы в этом году у вас было все хорошо, чтобы все мечты сбывались, чтобы у всех здоровье было, чтобы у всех было все хорошо, чтобы все закончилось сейчас, чтобы было... Все отлично в мире. Я желаю всем, чтобы у всех все получилось. И чтобы этот год был незабываем. Ну, а это было поздравление с 2023 годом. Видео выйдет завтра в, в 12 часов или 16. Так что ожидайте. Ну и это было поздравление. Всем пока. Увидимся завтра.